Друзья, всем привет! На связи с вами Александр Ковалев. И сегодня я хочу вам рассказать о такой компании MassScript, которая буквально недавно появилась на российском рынке и которая дает просто колоссальнейшие возможности. Итак, вот это логотип компании. Вот так называется MassScript. Что же она из себя представляет? Компания MassScript официально зарегистрирована в Дубае. Основатели ее это индийцы и американец, то есть два индийца и американец. Представлять она из себя будет первую децентрализованную социально-рекламную платформу Mass Connect с криптовалютой MassCryptCoin. И что такое платформа Mass Connect? Это платформа, которая будет объединять предпринимателей и обычных пользователей, таких как мы с вами. То есть, это будет видеомаркетинг, это будет социал-медиа маркетинг, e-commerce, то есть интернет-магазины. На этой платформе предприниматели могут выгодно предлагать свои товары, услуги, без каких-либо посредников, мы, обычные люди, можем также выгодно что-то себе приобретать, как-то друг, -друг, друг с другом взаимодействовать, для того, чтобы также выгодно, возможно, что-то приобретать, возможно, получать какие-то услуги. И все это будет э, по технологии блокчейн, у компании свой собственный блокчейн. То есть, кто понимает, технология блокчейн, это технология, которая позволяет Совершать какие-либо операции без вмешательства третьих сторон. То есть напрямую взаимодействовать с предпринимателями, с рекламодателями. Что же такое сама компания MassCrypt? Это саморегулируемая финансовая система со своей криптовалютой MassCryptCoin. Это рекламный портал Connect на технологии блокчейн. Образование в сфере криптотехнологий, криптосообщества, различные инвестиционные возможности. То есть, как показано на слайде, то есть, первая возможность это инвестиции. Мы можем инвестировать наши деньги в развитие компании, в развитие каких-то, возможно, других проектов, которые будут на этой платформе, в этой компании. Долевое участие, торговля на бирже и майнинг. То есть, добыча криптовалюты MassCoin на своих компьютерах и, возможно, в майнинговых полах в будущем. Платформа MassConnect и монета MassCripCoin преимущество. То есть, это единая валюта. MassCripCoin для всех сторон. Это 100% безопасные операции по депонированию денег на основе блокчейна. То есть все операции будут совершаться на технологии блокчейн, на собственном блокчейне. Бюджетные транзакции с меньшими операционными задержками. Упрощенные быстрые глобальные платежи, то есть когда нужно заплатить много денег да, за что-то там, за какую-то большую покупку. Вознаграждение за участие в децентрализованной системе разрешения споров. То есть споры будут решаться также децентрализованно по технологии блокчейна. Пожертвования для блогеров и стримеров, то есть для лиц влияния в интернете. То есть мы можем делать донаты, как мы это делаем, допустим, сейчас в ютубе, да, когда стример что-то там показывает, да, ведет какой-то стрим, и мы можем ему отправить какое-то количество денег в рублях там, или в долларах. То есть здесь будет то же самое, только все это будет... Все эти платежи, все наши пожертвования будут в монете MassCripCoin. И дебетовая карта, это будет уже после запуска самой платформы. Сейчас проводится ICO, монеты MassCripCoin. Проводится она с 28 ноября по 14 января. То есть, в принципе, уже, можно сказать, седьмой этап завершился. И выход на биржу планируется на 14 февраля 2018 года. Общая сумма MassCripCoin 300 миллионов. 10% от этой суммы, 30 миллионов, будут примайнены, доступны в течение ICO на платформе Маскрипт. ICO включает в себя в общей сложности 8 этапов, то что я уже и говорил. То есть это предварительная продажа, также есть маркетинг, открытие ICO 28 ноября, закрытие ICO 14 января, но сейчас оно пока продлено до 31 января 2018 года, еще можно поучаствовать в ICO. Вот официальное открытие торгов масс на криптобиржах запланировано на 14 февраля 2018 года. То есть совсем чуть-чуть и монеты уже появятся на биржах. И запуск платформы масс-коннект и масс-карт, да, то есть дебетовой карты, это апрель-май 2018 года. Масс-крипт. Инвестиционные возможности. То есть как мы можем здесь проинвестировать наши деньги. Мы инвестируем деньги в компанию, получаем доходы от команды на 12 уровней. Торговля на бирже и майнинг. Торговля и майнинг скоро ожидается. То есть как только монета выходит на биржу, естественно, мы уже можем и торговать на бирже, и майнить, добывать эту монету на своих компьютерах. Депозит можно сделать на сегодняшний день это в эфириуме и в биткоине. Переводите на ваш биткоин или эфир сумму эквивалентную 100 долларов на предварительный адрес криптокошелька. Пополняйте ваш ID, то есть после регистрации. Доходы от майнинга. Гарантированный возврат 20% на вашу начальную инвестицию в 100 долларов. То есть вывод 120 долларов с дальнейшей ежедневной прибылью. Доход от товарооборота с 12 уровней. Доходы от команды. Ежедневные доходы от команды получаете. Сейчас подробнее мы это все разберем. Доходы от товарооборота. Превратите 100 долларов в 9420 долларов. То есть что это такое? В компании есть маркетинг который выстраивается в одну линию, то есть только одна ветка. Как это работает? Вы регистрируетесь, оплачиваете 100 долларов, становитесь в систему. После вас на секунду позже регистрируется, к примеру, китаец. Он уже встает сразу же под вас и дает вам товарооборот 100 долларов. После китайца регистрируется американец, вьетнамец, россиянин, украинец, кто угодно. Все эти люди встают под вами в одну линию и дают вам товарооборот. То есть, как показано опять же на слайде, товарооборот полторы тысячи долларов. С такого товарооборота вы получаете 20 долларов. Но эти люди абсолютно не ваши, то есть, они просто пришли откуда откуда угодно. Да? То есть, их кто-то позвал, где-то они увидели, вот они зарегистрировались, проплатили 100 долларов и попали под вас. Потому что зарегистрировались чуть-чуть позже вас. Так вот, это 15 человек, и я вам скажу так, что... За первые сутки, после того, как я зарегистрировался, я прошел буквально, по-моему, 5 уровней. То есть 5 уровней это подо мной получился товарооборот 60 тысяч долларов. Кто эти люди, я их не знаю, никогда не видел, никогда не общался. То есть они все зарегистрировались просто после меня. Вот. И с каждого уровня мы получаем деньги. То есть 20 долларов с первого уровня. 40 долларов со второго, 80 с третьего и так далее, и так далее, и так далее. То есть в общей сложности 9420 долларов. Для того, чтобы получать вот эти все деньги, есть одно условие. Нам нужно на каждый уровень пригласить по одному человеку, одного личника. То есть чтобы получить 20 долларов с первого уровня, нужно пригласить одного человека. Чтобы получить со второго уровня деньги, нужно пригласить второго личника. Таким образом, пригласив всего 12 человек на 100 долларов, вы забираете все эти деньги. Также в компании есть 15-уровневая партнерская программа. То есть, когда вы приглашаете людей, с первого уровня вы получаете 5%, то есть, тех людей, которых вы позвали лично. Со второго уровня, которых людей позвали ваши приглашенные, вы получаете 3%. С третьего по седьмой получаете 2%, далее по одному проценту, и на последних 14-15 уровне вы получаете по полпроцента. И вот здесь вот такой пример, опять же на слайде. Если, к примеру, вы пригласили всего 3 человека, и ваши люди также вас повторили, да, каждый по 3. Получается, что на 15 уровне это просто уже огромнейшие деньги, то есть там более 7 миллионов долларов. Ну, к примеру, если даже ну, каким-то чудом вы не дойдете до 15 уровня. Вдруг. Дойдете только до 10. Ну, извините меня, 60 тысяч долларов вам помешает. То есть, таким образом, строя структуру, вы также зарабатываете еще и на партнерской программе до 15 уровня в глубину. Все виды доходов выплачиваются 50 на 50 в долларах США и 50% в масс-крипткоинах. То есть, вы заработали 1000 долларов, вы эти деньги выводите, Пол выводите половина вам выводится именно в долларах, а еще половина начисляется на счет монеты, да, то есть в монетах выплачивается, в масс крипкоинах которые вы можете уже в дальнейшем продать на биржу, то есть можете подождать, не сразу продавать, когда цена вырастет уже продать. То есть с этого вы еще имеете доход. Важный момент хочу подчеркнуть, что с первого по четвертый уровень деньги вы получаете сразу же на следующий день. То есть как только пригласили одного, второго, третьего, четвертого человека, вы тут же получаете на следующий день эти деньги. Но чтобы получать а, деньги за пятый и последующие уровни, вот важный момент, нужно вывести то, что вы уже заработали. То есть либо вывести именно деньгами, да, вывод происходит на биткоин, кошелек, ну, пока что, либо вывести пин-кодом, то есть вы можете со своих денег сформировать пин-код и этим пин-кодом оплатить ну, вашего партнера, да, который тоже хочет поучаствовать в компании. То есть вот это важное условие, как во многих компаниях, чтобы получить больше, надо там что-то еще купить, да, что-то вложить. Здесь наоборот, чтобы вам получить еще больше денег, вам нужно вывести то, что вы уже заработали. То есть пока вы не вывели, вы дальше не сможете заработать. Ну и чтобы не быть голословным, давайте я вам покажу просто свой кабинет. Смотрите, на сегодняшний день, буквально я неделю в компании, подо мной прошел товарооборот 1 миллион 341 тысяча долларов. То есть в людях этого два нуля убираем. Получается 13 410 человек. Заработано за уровни 60 долларов, то есть я пригласил всего 2 человека, вот три, здесь вот показано 3, но это уже там вторая линия у меня пошла. За приглашение вот уже деньги, то есть они здесь все отражаются. И вот эти деньги за майнинг. То есть когда мы платим 100 долларов, наши 100 долларов участвуют в майнинге и гарантированно приносят нам доход 20%. Но если мы хотим больше, то естественно тут еще из товара оборота забирать. Ну, я сначала тоже зашел просто как на майнинг, просто как инвестицию, но когда я увидел, что подо мной просто за сутки закрылось 6 уровней, я понимаю, что с 6 уровней там заложено уже ну, несколько тысяч долларов, то не рассказать об этом, ну, я не знаю, как это не сделать. Вот, то есть, если мы сейчас обновим страницу, вы увидите, что вот здесь цифра поменяется. 1 миллион 341 было, 1 миллион 344. Все деньги мы можем видеть вот здесь вот в разделе «Валет». То есть вот 20, 21 доллар на балансе. А если нажмем вот сюда, то есть это вот то, что мне начислялось. 20 долларов, 40 долларов – это за уровни. Вот я могу их перевести на свой биткоин-кошелек, который я уже прописал. Либо я могу <coughs> сформировать с этих денег PIN. да, То есть у меня есть человек, который хочет зарегистрироваться и чтобы ему там не делать транзакции на биткоин, оплачивать с биткоина. То есть он хочет зарегистрироваться, я ему говорю, давай мне деньги, я тебе отправлю пин. Да? То есть я со своих денег формирую пин на 100 долларов, отправляю ему пин, он не отправляет деньги на мою карту. То есть ну, тоже такой вывод денег. Вывод денег производится также просто. То есть вы в настройках прописываете свой биткоин кошелек, нажимаете кнопочку, заходите в раздел валит, нажимаете кнопочку WinDraw, и вот здесь уже отражен мой биткоин кошелек, здесь просто ставлю сумму в долларах, да, какую я хочу вывести, нажимаю кнопочку submit и деньги уходят на мой биткоин кошелек. Вывод денег происходит по-разному, здесь может быть от 10-15 минут до нескольких суток, здесь все зависит от блокчейна, да, то есть как он работает быстро или не очень быстро. Бывало, что... Просто с самого блокчейна, когда отправляешь деньги, транзакции висят по 12 часов, то есть нет подтверждения. Вот. Но деньги выводятся, то есть я еще сам отсюда не выводил, но я смотрел, то есть как мой спонсор выводит, он показывал это все, то есть что деньги действительно выводятся, они все приходят на кошелек, все здесь работает как надо. Так вот, если мы сейчас зайдем опять в дашборд, по-моему здесь прибавилось 7 человек, нет не 7 ну, один-два человека прибавилось. То есть, вот сейчас сорок семь человек. Давайте обновим. Пока 47. Ну, я думаю, в течение минуты-двух сейчас один-два человека еще прибавится. Вот. Поэтому, что хочу сказать. Компания надежная, компания серьезная, идея у них классная. Монета, которую они будут запускать, перспективная. Поэтому не теряйте время, регистрируйтесь. При регистрации вы можете оплатить свой вход либо пином. Пин нужно будет спросить у того человека, кто вас сюда пригласил. Я же свои контакты оставлю все под этим видео. Реферальную ссылку оставлю и свои контакты. То есть если вы хотите оплатить пином, то можно оплатить пином. Также можете оплатить в биткоинах. То есть при регистрации вы выберете раздел Pay Online. И выберите, то есть там будет у вас сумма, какую нужно оплатить в биткоинах, просто на кошелек, который вам будет предоставлен, отправите эту сумму. В течение 15 минут примерно происходит регистрация. Вот, либо можете выбрать кнопочку PIN, вот, и тогда уже обратиться непосредственно к тому человеку, кто вас сюда позвал, кто рассказал об этой компании, чтобы он вам дал PIN. А вы ему отправили деньги, естественно, то есть куда уже вы договоритесь. Всех благодарю за внимание. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Принимайте решение. Действительно, компания стоящая, компания надежная, серьезные люди сюда уже зашли. Буду всех рад видеть в своей команде. Всем пока. До связи. С вами был Александр Ковалев. Да, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео.